Привет, это не совсем плановый ролик, но не снять его я не имею права, ведь эта новость касается каждого школьника. Ну а перед тем, как я начну, пожалуйста, читайте этот дисклеймер. Удачи вам и терпения, мои дорогие. У Вас все еще впереди. С тем, что сегодня этот день спорить, увы, бесполезно. Кстати, пока никто не снял подобные видео, а значит, нужно делать. К слову, лето было классно, замечательно, и это единственное лето, которое я помню от начала до конца и все события в нем произошедшие. Для некоторых это лето было довольно скучным и необычным по понятным причинам, но надеюсь вам все-таки что-то понравилось и хорошие эмоции вы все-таки получили. Кардинальные итоги за это лето я подводить не собираюсь, ибо это личное, и я это делаю обычно в раз в год, и вы прекрасно знаете на какую дату. Но ну, а если по чесноку, то это лето вышло для меня классным по тем причинам, что я начал испытывать себя в экстрим видах спорта, а то бишь кататься на самокате, BMX и прыгать на дертах. и это было весело, да и мышцы я подкачал знатненько. За это лето я впервые начал часто ездить в город, и это классно. Мне стало намного интереснее узнавать город, в котором я живу. За это лето я освоил множество самых разных трюков, ознакомился с огромным количеством людей, и это охеренно. Из самых эмоциональных моментов за это лето я отмечу окончание шараги, выпускной, изгнание из парка под прилогом террорист два раза и поступление в колледж. И это, ясное дело, не все, что за это лето случилось. Это лето стало для меня незабываемым. Также, я надеюсь, оно стало особенным и для вас. Спасибо. На этом все. Удачи.